Покажу вам пример сайта, какой он может быть. Не буду сейчас вам дословно расписывать, почему, что и где и как, потому что на это может идти у нас на курсе, уходит на это около часа, я разбираю каждый элемент. Сейчас просто показываю пример, как может выглядеть ваш сайт, если вы его будете собирать на курсе. Первый экран, у нас есть заголовок. Кстати, да, мы под каждый тип недвижимости запускаем свои сайты, то есть под новостройки свой сайт, под вторичку свой сайт, под, под дома свой сайт, под участки свой сайт, под коммерции свой сайт. И почему так, тоже на курсе рассказываем. Но это имеет огромный смысл, и огромный смысл их таким образом сегментировать. Здесь все по формулам, сейчас их не будем разбирать, заголовок по формуле, форма захвата по формуле, все по формулам расписано, все тестировано. Просто десятки раз, именно ну, различные формулировки, что важно, что не важно, на курсе разбираем. Каталог объектов. Здесь, пример у нас на первичке. Такая же история со вторичкой. Здесь может быть отдельный дом или отдельная квартира. Отдельный дом, отдельная квартира, отдельный участок. Ее по регионам может быть разбито. Такой вариант тоже разбираем. Ребята запускают. Каталог объектов. То, что хорошо конвертирует заявки. Каждый из объектов. он Здесь, ну, здесь три для примера. Он, на самом деле, гораздо больше то есть на сайте, на главной странице 15, 20, 25 объектов в зависимости от рынка может быть дальше вот такие формы калькуляторы где люди оставляют заявки подбирают себе квартиру в форме и ну, оставляют на нее заявку есть футер, но футер мы не делаем не буду объяснять почему это просто для примера дальше у нас есть страница самого объекта здесь основной принцип, ну то есть не буду вдаваться в детали основной принцип это дефицит информации, если вы дадите Изобилие информации у него будет причина подумать, когда у вас есть крючок и есть дефицит информации, у него есть повод обратиться к вам и задать вопрос, поставить заявку, что спросить, поэтому здесь мы такой принцип преследуем, у нас есть описание, здесь просто рыба вставлена, ну то есть пустой текст на английском, но мы пишем описание вот здесь, вот тоже по определенному скрипту, который на курсе вы, вы на первом же занятии получаете, а, ну в нем есть тоже заложен определенный принцип, которому мы следуем, когда такое описание пишем. И мы не берем описание собственника, мы не берем описание застройщика, как правило, они слабенькие, ну, за этим исключением. Они вам не подходят, и они у всех одинаковые, и это не будет вашим, ну, они у всех одинаковые, и это не ваше преимущество. Когда у вас свое описание, написанное по скрипту, это может быть вашим преимуществом, и лучше конвертировать. Дальше на первичке у нас есть типовой план монтажа, ну, планировки, типовые планировки, на вторичке это может быть либо планировка, либо просто фотографии квартир, либо в этом блоке у нас могут быть несколько квартир, если мы делим по районам квартиры, там по одну, по, одну, по комнатности делим квартиры. То есть у нас есть там разные варианты, как вы можете представить на сайте. Карта есть у нас везде, на первичке, на вторичке, все размещаем. Форма захвата на конкретный объект, если человек подошло. Форма захвата, когда человек контакты оставляет. Выглядит примерно так. По сути это, смотрите, это отдельная страница конкретного объекта, на нее можно уже рекламу давать отдельно, только на него, в обход главной страницы вот этой. То есть каждый объект теоретически, если у вас есть какой-то эксклюзивный дом, вы хотите прям на него гнать рекламу, это тоже можно делать, это мини-сайт для каждого объекта, вы на курсе создаете. То есть у нас не совсем обычный такой, так называемый, лендинг-пейдж, продажная страница, у нас какой-никакой сайт многостраничный, у каждого объекта есть своя страничка с уникальным адресом. Ну, в принципе, все. Если коротко, то вот так может выглядеть ваш сайт, и это работает, это дает заявки по хорошей цене. Кстати, кто сомневается, там полностью статистики, я вам давайте покажу просто пример. Это один из наших аккаунтов, текущий действующий, у нас их штук 5, наверное, в Директе только. Здесь огромное количество компаний, я вам покажу всего одну рекламную кампанию. Не буду, конечно же, показывать все ее внутренности, это вы получите на курсе, по какому принципу все создано. Покажу просто статистику, чтобы вы понимали, как это что-то может давать. Вот я выбираю последние 30 дней статистику. То есть не какой-то там период, который я самый лучший в вопросах, последние 30 дней, которые были. Получилось 16 августа, 15 сентября. Сгруппирую все в один период, чтобы по дням не показывал, потому что будет тяжело смотреть. Выберу там какие группы объявлений и покажу вам количество конверсий, процент конверсии, стоимость конверсии, самые важные показатели для вас. Покажу статистику. Вот мы видим, только одна рекламная кампания за последние 30 дней а, принесла 58 заявок, 58 конверсий а, по цене средней 600 рублей. Ну вот и все, что вам нужно знать. Это одна из них. Вот у нас группа объявлений по квартирам, по новостройкам, по недвижимости, по вторичке по, там, ну, и так далее. 58 это всего лишь одна компания, вы на курсе запускаете минимум 4. А некоторые регионы типа Питера запускают до 16 рекламных кампаний, а на Питере, на VP у нас был кейс, где ребята получали по 20 заявок в день, у них, конечно, для этого был соответствующий бюджет, а было агентство недвижимости, но они себя обеспечили заявками, только материалами курса, ну вот, как-то так, примерно так это выглядит.